Уникальное, современное, стильное и самое главное для всей семьи. Сантехника и мебель для ванных комнат «Витро» со скидкой от 20 до 30%. Непревзойденное качество по доступным ценам. Торговый дом Витра Степной поселок, улица Восход, 41Б.